Я тоже на собаку. А, думаю, шасс за галкой. Я гляду, а, думаю, шасс. Ч ⁇ Что такое? Что-то неприветственный а, такой, Ч ⁇ ма? Здравствуйте. Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами сегодня Ломонос Петр. Мы поговорим о кабачках. Культура, конечно, любимая всеми. Культура, которая богата солями калия, солями магния, Очень полезна для нашей сердечной системы. Ну и вообще они улучшают пищеварение. Но смысл не в том, мы хотим, чтобы наши кабачки, вот мы их посадили, и чтобы они давали урожай с весны, как говорится, и до осени, до самой зимы. Можно ли этого добиться? Конечно, можно. Во-первых, для того, чтобы кабачки давали хороший урожай, нужна хорошая заправка почвы. Кабачки очень отзывчивые на внесение органики. Поэтому, если вы унесли органику, то есть, неважно, перегной там был это навоз вот, или что-то другое, значит, ваши кабачки порадуют хорошим урожаем. Это раз. Если у вас в органики очень мало или вообще не уносили, посеяли, как говорится, кабачки в пустую землю, значит, необходимо внести органические удобрения в виде подкормок. А это может быть не обязательно тоже навоз или пирогной, это может быть настой сорняков. Об этом мы рассказывали пару роликов назад, вы увидите в наших роликах, как делается зеленая бродиловка. Вот зеленая бразиловка бродиловкой подкармливаете ваши кабаки. Ну, если брать по удобрениям, Значит, кабаки очень отзывчивы на азотно-калийное удобрение. Если будете использовать химическую сторону этого вопроса. Азотно-калийное удобрение, они очень помогут росту кабаков. Также росту кабаков очень помогут гуматы. Не ну, неважно, это гумат калия, это гумат натрия или что-то другое. Потому что, как бы немногие многие огородники знают, что смысл гуматов не в том, что они являются подкормкой для растений, а смысл в том, что они освобождают почву калий. И калий активно осваивается растениями, а вот это а кабак как раз то растение, которое нуждается в калии. Поэтому поливка калием на кабачке дает очень хороший результат далее что еще необходимо отметить по кабачках значит разнообразие кабачков сейчас очень большое существуют как сорта так и гибриды вот мы их там засняли и мы покажем чем отличаются сорта от гибридов как бы сорта и старые и более современные сорта они имеют ту особенность что большая листовая поверхность большая листовая поверхность в которой трудно найти плоды кабачков а вот гибриды которые не передо мной эти листики маленькие кабачки когда вырастают они все находятся на поверхности поэтому собрать такие кабачки одно удовольствие поэтому мой совет вам по пищевым качествам они одинаковые что сортовые что гибридные все эти гибриды все гибриды потому что урожай кабачков с гибридов во первых будет у два раза выше и во вторых вам придется царапать руки потому что сами знаете кабачки колются не придется царапать руки в этих заросли для того чтобы собрать плоды поэтому севать гибриды но я вам самый главный секрет, как продлить э, каб, э, рост плодов кабачка до самых заморозков, и чтобы кабачки не болели. Ну, делается все очень просто. Значит, вот когда кабачки находятся в таком состоянии, как у меня, а это... Уже появление первых завязей июль месяц это можно сказать. Так вот с июля месяца полезно кабачкам два раза в месяц давать подкормку. Но подкормку даем не подкорень, потому что до, лезть до кабачка трудно найти где-то начало трудно, а вне корневую, то есть по листу. Что мы будем использовать для подкормки? Подкормка очень простая. Это два грамма борной кислоты, что равнозначно, пол, половине чайной ложки, и 35 капель йода. Значит, в одном можно брать мерить капельками этот йод, а можно взять шприц. Взять шприц, полтора деления шприца, это будет соответственно полтора э, мили, полтора самое, э, миллиграмма э, йода. Взяли, все это растворили. Но ну, не забываем, что борную кислоту растворим в кипятке, растворили в кипятке и доводим раствор до 10 литров, а йод растворяем в холодной воде, и потом все то смешиваем. И далее, главный ингредиент, который мы не забываем добавить в эту борно-йодный йод, йод, раствор, это удобрение. Это может быть кристаллон, это может, может быть агрикола, вот это может быть даже ваша зеленая бродиловка. Если кристаллон, агриколы, достаточно взять всего лишь столовую ложку на ведро воды, Значит, зеленой бразиловке надо не менее литра, взять литр. Растворили и все это обрабатываем растения. Ну и вдобавок замечу, то зеленая бродилка вам оказывает хорошую помощь и что в чем, что она будет защищать ваши кабаки в сочетании с йодом и бором не только от болезней, но и от вредителей. Многие родители будут просто-напросто разлетаться от ваших кабаков, ну а плоды тем не менее будут экологически чистые и пригодные в пищу. Бор в этом случае что будет способствовать? Бор будет способствовать, что будут кабачков нарастать хорошо завязи, они хорошо будут завязываться и не будут опадать, но ну а йод не даст для того, чтобы эти плоды гнили, он укрепит иммунитет растений. Попробуйте эти способы, и вы не сможете нарадоваться результатом от, от вне корневой подкормки своих кабачков. Они будут просто осыпать вас, одариваясь богатым урожаем до самых морозов. Удачи вам, хорошего урожая, побольше этого прекрасного овоща на вашем столе. До свидания.